У меня Дострой И мы продолжаем играть замечательную игрушку Last Day on Earth на телефоне Это у нас уже вторая часть В которой мы уже нормально уже будем развивать Так, ну что, погнали, короче, в мой дом Я немножко его переделал Смотрите, я тут сделал дверь И перекрыл тут каменные стены Чтоб ко мне не зашли я еще себе сделал такой рабочий столик, плотницкий стол, смотрите, он из дубовых досок переделает сосновые доска, О ой, из сосны в сосновые доски, из дубовых в дубовую, и из ясеневая в ясеневую доску. Они нам, наверное, скоро понадобятся, и сейчас мы будем делать костер. Это вроде у нас не костер, да? А, это сушилка для, для мяса, окей. Кстати, смотрите, еще у нас на сундуках появились какие-то надписи. Это, наверное, так сделали, чтобы я не терялся, что тут лежит и что там лежит, естественно. Короче, смотрите, сейчас мы попытаемся сделать костер и, наверное, пожарим еду свою. Вот, смотрите, создаем костер. Так, берем его и ставим. Его, наверное, в доме нельзя ставить А нет, его можно в доме ставить Это отлично Что ж, давайте поставим тогда костер и приготовим Нам вроде нужен уголь а, Да, нам походу ну... Сосновые доски подойдут ли этого? Да, прикиньте, сосновые доски подошли к этому Вскоре мы потом пожарим еще и железо Потому что железо нам тоже пригодится и в этой серии мы, наверное, будем сегодня фармить влить. Точно Я самое главное, что не сделал в прошлой серии Так это не сделал себе рюкзак вот, как вы видите, на моей спине уже есть рюкзак, и мы, короче, сейчас пойдем в начальный лес и будем сейчас фармить ресурсы для дальнейшего выживания, а также пофармим себе уровень, короче, встретимся через секунду. О, что ж, из соседнего дома доносятся странные звуки, давайте посмотрим, что это такое, смотрите, у нас какая-то база есть рядом, вы видите это? Это какая-то база, мне, мне что-то не хочется туда идти, давайте лучше тогда, стоп. Ко мне идет орда зомби. Я из Обана. Смотрите, там какой-то самолет. Давайте побежим к этому самолету. Вдруг там куча интересных вещей. Так, что ж, мы пришли. Давайте начнем лутать сундуки. Сколько же тут сундуков? Наверное, тут куча полезных вещей. Нур, давайте тогда применим биту. Uh, наверное, бита будет намного лучше. Ну, как-то она красивее смотрится, чем я скину. Все части, потому что, наверное, они нам скоро понадобятся, типа. Так, да. Оба-на! Я нашел какую-то крутую одежду, просто какую-то карточку. Какую-то карточку R. Смотрите, мы уже переоделись, мы уже такие профессионалы. Примрать прям. Потому что я же нубик, мне прям все надо. Молоточек. Наверное, молоточек нам скоро понадобится. Нам просто все надо лутать. И возьму... Это зомби, блин, я так испугался сейчас, знаете.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 Почему я не могу отсюда выбраться? А, все, это был какой-то глюк. Ладно, что ж. Давайте тогда доберемся, Быренька, домой. В лесу мы уже фармить будем в следующей серии, или же я нафармлю его без вас. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дострой. Всем пока. Следующая серия, наверное, скоро. Вот, прям очень скоро выйдет. И, возможно, в следующей серии мы начнем уже рейдить своих соседей, что ж. Поэтому ждите следующей серии, да, и у нас будут первые рейды и фарм в лесу. Все. Всем пока, дорогие друзья.